Приветствую всех подписчиков Гатимова канала. С вами Лена Заминова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному майнеру по заработку криптомонеты Tron, Tron 7CC или Tron 3X 7 C. Ну, как-то так. Это инвестиционный майнер, инвестиционная платформа. А все, что связано с инвестициями в интернете это всегда риск. регистрации. здесь наипростейшая. Прописываем цифры, похожие на мобильный телефон. Логин пароль, security пароль. У меня один и тот же пароль, чтобы не путаться. Далее вставляем цифровую капчу, нажимаем зарегистрироваться ну вот на красную вкладочку. И вход по телефону, по цифрам и паролю. Значит, сразу на домашнюю страничку попали. Минимальный депозит здесь от 5 криптомонетру. И ежедневный доход 7%. Я сразу сделал депозит. Стартовал он буквально несколько минут назад. Потому я и пишу видео. Значит, копирую адрес. Перехожу в кошелек. И сейчас делаю депозит, так как он обрабатывается от 5 до 10 минут. И нужно немножечко время. Проверяем. Проверяем адрес. 5 монет. Отправляю. Вот они мои пять монет отправили и будем ждать поступления депозита а пока ждем прогуляемся как бы по вот этой платформе инвестиционной значит здесь будет команда три уровня реферальная программа Ой. сейчас секундочку Это все закрыть. Но кто бы сомневался, мне столько всего по на открывато. Так, значит возвращаемся домой. Значит команда депозит, команда это вывод. Здесь мобильное приложение здесь реферальная ссылочка копируем ссылочка автоматически копируется далее майн домашняя страничка вот мой депозит прибыл значит далее вот здесь трейдинг нужно ежедневно заходить и забирать монеты кликаем страничка обновилась и здесь также возвращаемся на домашнюю страничку. Здесь также команда значит финансовые операции, инвестмент, рекорд. Так здесь пароль поменять. Здесь что у нас? А, также пароль поменять и уведомления. О том, что проект стартовал сегодня. Вот 8.02. 8.02. Значит, здесь читаем информацию. То, что вот стартовал он сегодня. Минимальный депозит 5 7, Криптомонетрон трон под 7% ежедневно. Ну а далее идет там по нарастающий. Давайте сделаем вывод. Кликаем «Вывод». У меня 0.35 монет ежедневный доход. 0.35. Берем адрес. Копируем. И вставляем. Пароль у меня подставился автоматически, так как я прописывала один тот же пароль. Сохранить. Ой, сохранить вывод. Все, вывод произведен. Идем на кошелек. 0,35 монет, как видим, прибыло. Платит инстантом. Кому интересно, заходите, пробуйте. интересно, друзья, пройдите мимо. Это инвестиционная платформа. Все, что связано с инвестициями, это всегда риск. И стартовал он буквально несколько минут назад. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.